Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака РАК на май месяц. И э, сначала я хочу поблагодарить Елену за донаты и э, пожелать Елене здоровья, удачи, любви, финансового благополучия. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет РАКов в мае месяц, какие задачи перед вами стоят. Какие энергии, настроения, ситуации в этом месяце будут, работа, отношения. И возьмем одну карту трансерфинга реальности, которая учит нас, меняя отношения к себе, к мыслям своим, к своему мировоззрению, менять свою жизнь, свою реальность. Итак, давайте посмотрим задачи. Ух ты, какие хорошие задачи. Рыцарь кубков. Задача. Общаться с друзьями. Радоваться, праздновать, получать прибыль. Отвечать на какие-то предложения. Принимать эти предложения. Примиряться. Находить компромисс. Общаться с друзьями. Идти во что-то новое, интересное, радостное. Вообще по этой карте хорошо отдыхать. Но если это работа, то это новые какие-то предложения новые какие-то дела новости вообще по здесь мы потом посмотрим касается это работы или семьи но это какие-то новости хорошие приятные которые будут вас радовать давайте посмотрим по событиям по настроениям по ситуациям да что у нас в этом месяце вот чтобы пришла вот эта радость чтобы пришли, хорошо прошли у нас праздники, чтобы у нас э, все события, люди, друзья, родственники, да, это могут быть еще взрослые дети, радовали. Э, через какие события мы придем к этому, к сознанию вот этого, да, что нужно этому радоваться. Первая э, карта ⁇ восьмерка мечей. Восьмерка мечей говорит о том, что мы не можем э, жить так, мы хотим. Мы не можем действовать, как мы хотим, мы не можем использовать, может быть, свои ресурсы, энергию, деньги так, как мы планировали, так, как нам хочется. Мы чувствуем себя связанными обстоятельствами по рукам и ногам. Мы чувствуем, что не можем что-то сделать да, в своей жизни, что-то изменить. И вот такое как бы состояние, оно в этом месяце а, будет. Да, мы будем свою жизнь воспринимать как сложные обстоятельства да, в мае. Ну это короткий период, это не весь, конечно, май, потому что, видите, задача у нас-то радость и праздник. Но вот такие ситуации они будут, и посмотрим, сейчас касаются они работы, личной жизни. Но это такие общие настроения. Внутри, возможно, вы себя так чувствуете. И эта карта говорит о том, что не будь жертвой обстоятельств, не думай, что ты ничего не можешь изменить. Не складывая ручки, не опуская их и не сдавайся ни в какой ситуации. Эта карта говорит, что внутренний такой у вас кризис, внутреннее такое состояние. Конечно, и внешняя ситуация да, в жизни, она давит, она может в чем-то ограничивать, но здесь все зависит от человека. Ты можешь сдаться, ты можешь и искать выход, ты можешь его найти. Какие события, если говорить о событиях, могут быть по этой карте? Карте это может быть состояние на работе, когда мы не можем действовать, да, как нам нужно. Это может быть обстоятельства какие-то дома, когда мы ограничены и не можем жить так, как хотим, да, по каким-то причинам. Это могут быть финансовые какие-то стесненные обстоятельства, когда мы из-за денег, из-за нехватки денег, да, не можем принять какие-то решения, и считаем, что мы не можем решить эту ситуацию, потому что нам нужно зарабатывать деньги, потому что нам нужно вкалывать, да, нам нужно работать. Вот такие ситуации могут быть, да, вот на таком бытовом простом уровне. Я не могу уйти с работы, потому что мне надо зарабатывать. Я не могу бросить помогать родственникам, потому что я обязан. Я не могу пойти учиться туда, куда я хочу, потому что у меня все родственники там против, например. Или я не могу пойти на пенсию, потому что мне надо работать и поддерживать детей. Или я не могу тратить на себя, потому что мне нужно экономить, потому что я там, может быть, мало получаю, или у меня долги и кредиты. Ну, вот такого плана. Или там кто-то у меня болеет из родственников, я должен каждый день там варить обеды, и ужины и носить. В любом случае это наш внутренний кризис. Да, он зависит от каких-то обстоятельств. Но здесь важно то, что мы можем этому поддаться и сказать, что да, вот эти обстоятельства победили, я ничего не могу сделать. И мы можем сказать, что нет, я с этим не согласен, не согласна, я буду искать выход, я хочу это изменить. Выйти из позиции жертвы, да, такая задача по этой карте. Десятка мечей. Карта говорит о том, что все, вот какой-то вот этой сложной ситуации пришел конец. Видимо, решились вы на то, что я изменю ситуацию, но... Перед тем, как начинается что-то новое, мы будем себя вот так чувствовать, что все, эта карта называется по-русски пипец, что пришли какие-то обстоятельства, которые я уже дальше не хочу и не могу терпеть. Или какая-то ситуация разрешилась таким образом, что она закончилась, но я зато выжатый как лимон, я устала от этой ситуации. И мне нужно восстановление, отдых, лечение, да, или вот как задача. Праздник мне нужен, может быть, да, чтобы поднять свои вибрации, свои энергетические какие-то поля, да, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Карта называется "Темная ночь перед рассветом", да, чтобы завершить вот эту ситуацию. Нужно, бывает вот как пик, да, это восьмерка мечей, там еще есть девятка, когда мы боимся, и переживаем перед тем, как закончить с чем-то, да, и когда мы решаем, уже принимаем решение, что да. Мы заканчиваем что-то, да? Мы закрываем какой-то лист своей жизни. Мы расстаемся с кем-то или с чем-то, да? Это, кстати, может быть и не только с людьми, с какими-то обстоятельств. Это может мы решаем бросить вредные свои какие-то привычки, да, или общение с каким-то человеком, который вытягивал из нас всю энергию, или с работой, которая у нас отбирала все силы. Вот такое состояние, оно кратковременное. Оно приходит именно тогда, когда вот, ну, уже вот-вот рассвет, и скоро новое, да? Это, ну, как бы нормальный путь всех наших эмоциональных таких состояний. Из этого состояния мы переходим в девятку мечей, а потом в десятку мечей. И вот наступает этот самый наивысший пик, когда мы чувствуем, что все мы по-другому не можем. В смысле, по-старому уже не можем. И эта карта советует, оставь что-то старое. Покончи с, каким с какими-то своими, может, привычками, да, которые вытягивают из тебя энергию. Закончи какие-то, может быть, отношения, которые вытягивают из тебя энергию. Поставь в чем-то точку. Вот ты знаешь, что тебя выматывает, да. Ну, если есть возможность, закрой долги, если это касается финансов. Если не можешь сейчас закрыть, составь план. И все, будешь четко отдавать и не будешь переживать. Просто надо рассчитать, может быть, все, да. И третья карта, она говорит, о том, в смысле, здесь карта, она говорит, что надо вот с этим состоянием жертвы покончить. Закрыть эту, вот этот лист тяжелый, да, своей жизни. И. Шестерка Пентакли, она говорит о том, что э, ты получишь помощь. Тебе нужна будет помощь, ты проси ее, если тебе это надо. Да? Э, касается она, будет ли она моральной, психологической, материальной. Да? А ты, если захочешь, ты получишь обязательно помощь. Но здесь надо учитывать, что если ты дальше будешь рассчитывать на эту помощь, э, на постоянную помощь, ты никогда не выйдешь вот из этой ситуации просителя. Здесь нужно понимать, что все, вот этот пришел, вот как бы конец да, какой ситуации, и теперь надо самому а, ставить себе задачи, чтобы выйти из этого, чтобы больше не оказываться в этой ситуации. А что для этого нужно сделать? Это нужно составить а, план, точка, А сейчас у меня, да, какая ситуация, а, как я собираюсь из этого выходить, мне помогают из этого выйти, ну, как я к какой точке должен я прийти я должен стать самостоятельным я должен стать сам человеком который победитель который может помогать другим в таких же ситуациях да и который надеется на себя зависит только от себя да не от обстоятельств не от людей других а от того насколько я в ресурсе, насколько я э, чувствую себя хорошо, насколько я живу так, как я хочу, да, и поэтому по этой карте, да, вы получите помощь, но не надо думать, что это будет всегда, не надо надеяться на это всегда, а надо сразу предпринимать шаги по выходу из этой ситуации, по тому, чтобы встать на ноги, да, начать самому что-то делать, это может быть, если вы здесь решили с какой-то работы расстаться, да, то, то это новую работу надо найти, это надо поставить задача, как я буду финансово на что я буду жить, надо четко здесь понимание. Если вы решили расстаться со вредными привычками, вам помогут. Надо здесь поставить себе задачу, как я буду жить, чем я заменю эти привычки, да, если я там. Э праздновал, да, бросить хочу, употреблять спиртной, а чем я это заменю, как я буду получать удовольствие, как я буду отдыхать. Возможно, это спорт, или йога, или это путешествие, или это общение с друзьями, или это новое хобби, да, надо найти себе, куда чем вот заменится вот это что-то, что нам мешало, да, вот чем я заменю. Дальше. Возможно, кто-то из вас вот выйдет из этой ситуации и сразу встанет на роль, наоборот, помогающего, да. Что я помогаю людям выходить из этих ситуаций. Или я помогаю морально, или материально. Вы сами выбираете вот эту роль, кто вы, да, вот по этой карте. Здесь важен баланс, сколько я даю, сколько я беру. Подумайте, да, рядом с вами какие-то люди, которые вам помогают. А вы как им помогаете? Вы даете им обратную, да, какую-то связь? Или наоборот, вы кому-то постоянно помогаете, а вам дается обратная связь? Здесь нужно наладить баланс. И подумайте, если вы кому-то помогаете постоянно, и люди не меняются, да, и ничего не происходит. Ну, возможно, надо как-то по-другому действовать, да. Возможно, надо на некоторое время. А от этих людей, да, чтобы не спускать просто свою энергию. Давайте посмотрим теперь по работе. Дама жезлов. Очень прекрасная карта для работы, потому что это карьера, это развитие. Но здесь важны личные усилия, здесь важно уверенность в себе, здесь важно себя ярко показать, проявить. Вы можете добиться даже повышения какой-то должности. У всех, конечно, разные ситуации, но эта карта, в принципе, она хороша для работы, для того, чтобы строить карьеру, для того, чтобы добиваться каких-то результатов, показывать себя, да, показывать свои возможности, свои достижения. В минусе эта карта, конечно, может говорить о том, что у вас будет контакт, контакт разговоры, решение каких-то вопросов с начальством. да. И здесь надо, конечно, вытягивать дополнительные карты, если у вас, допустим, что-то на работе не клеится. Здесь надо смотреть дополнительно личный прогноз, делать, что конкретно, какой результат будет вот по этому взаимодействию. Давайте посмотрим, Теперь по отношениям. Ну, Кстати, если вы ищете работу, вам может помочь женщина, которая сама занимает какое-то положение, уверенно стоит, или даже начальником является где-то. да? Или это может быть старший, кто-то из ваших родственников, мать, сестра, там тетя, бабушка. Кто-то может из женщин помочь, помочь найти работу или решить какие-то задачи на работе. По семье, по отношениям, отшельник. Карта говорит, что либо вы чувствуете себя таким одиноким человеком, или если вы в браке, в паре, может быть, вы все усилия тратите на работу, на решение каких-то финансовых проблем, и вам некогда да, вот дома не до того, чтобы дарить тепло, устраивать романтику какую-то, да, может, много надо считать, думать, рассчитывать что-то. И карта говорит о том, что эта карта вообще отшельник, это карта добродетели. Это карта благоразумия. как Карта говорит о том, что измерять свои желания со своими возможностями. Возможно, вы много тратите, да, возможно, вы не считаете свои финансы. И потом оказывается, что вам не хватило да, на месяц. Возможно, вы бездумно это делаете, беспланово. Поэтому совет по этой карте, то, что касается финансов, будь осторожен с финансами, рассчитывай на то, что у тебя есть, да, чтобы потом вот не просить или не занимать у банков, там, у кредитных организаций. А, оцени вот свое положение, в котором ты находишься сейчас. А, а, оцени свои связи, свои ресурсы, да, что ты можешь сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь. А, Учись обходиться малым, да, может вообще не надо вам того, что вы приобретаете постоянно, но вы берете, берете и вот а, подумайте просто, оно надо вам вообще или нет. В общем, это карта такого... А, Мыслительная, да, большая работа, что нужно что-то считать, анализировать, да, может быть, план составлять, как мне в отпуск поехать, сколько мне денег отложить надо. Или на ремонт, допустим, какие-то деньги нужны, да, или как мне отдавать, вот, может быть, кредиты надо будет просчитать. Вот здесь мало романтики, поэтому, если вы хотите, чтобы было больше нужно, предпринимать дополнительные усилия. Но это не должно вызывать больших трат денег, здесь все-таки надо соизмерять возможности со своими... То есть желание со своими возможностями. Ну, и эта карта еще говорит о том, что, может быть, надо позаботиться о старших членах своей семьи, о дедушках, о бабушках, о родителях, о своем здоровье, о костной своей системе, о позвоночнике, о костях пропить, может быть, кальций или как-то позаниматься какой-то гимнастикой специальной для укрепления костной системы. Ну и стараться обходить места, где холодно, не простужаться, стараться. Но вот опять же вспомним про задачу, да, вот может быть здесь надо подумать о том, что э, встречи какие-то, да, дети, друзья, все, но здесь вот с финансами будьте осторожны. Ну вот и прибыль могут они вам, может быть, принести, здесь тоже надо распределять ее э, аккуратно. Давайте посмотрим трансерфинг реальности карту. 17 старший аркан, чувство вины. Карта говорит о том, что чувство вины порождает наказание. Если вы не считаете себя виновным, то никто не смеет вас судить. Вы не должны показывать манипуляторам каким-то, да, что вы чувствуете себя виноватым. Когда манипуляторы не будут видеть вот этой отдачи, они перестанут это делать. Если вы будете так поступать, то чувство вины просто исчезнет. Значит, исчезнутые проблемы. Итак, дорогие раки, у вас интересный месяц, который выводит вас из какого-то старого состояния, решает какие-то ваши проблемы, но вам здесь нужно дальше как-то определиться, да, как вы дальше пойдете. По работе у вас может очень хорошо сложиться обстановка, либо надо будет решать вопросы с начальством. И дома, да, нужно измерять желание с возможностями, да, и немножко ограничивать себя в чем то Может, вы много едите, может, вы много спите, вы, может, что-то вы делаете много, чего надо делать меньше или тратите много. И не забывайте про чувство вины, что если вы себя чувствуете виноватым, то всегда найдутся те, кто вас будет в этом обвинять. Я желаю вам удачи! Подписывайтесь на канал Поставьте прямо сейчас лайк Если вы считаете, что вот эти подсказки Нужны другим ракам Другим каким-то вашим знакомым Если эта информация для вас Была полезной и интересной Ставьте лайки Делитесь с друзьями Пишите комментарии, как вам откликнулся расклад Насколько это совпадает С вашими планами на май Насколько это реально в вашей жизни Вот эти вопросы, вот эти проблемы я буду ждать ваших откликов. Ну и до новых встреч, дорогие друзья. Желаю вам в этом месяце успеха. До свидания.